Итак, сборка, установка болгарки на приспособление. Для этого мы должны снять кожух с болгарки. Болгарка у нас старая. Мы устанавливаем болгарку подменяем, вставляем. два отверстия тут сделано под разные болгарки но опыт показал что 180 болгарка была самым эффективным решением большие обороты не приводят к Сейчас Эти... твои манипуляции были не видны. Ну давай продолжай, это мы доснимем сейчас крупно еще. Вставляем шайбу. Устанавливаем нож. И закручиваем гайку. Стандартную от болгарки. Про гайку. Установка ножа. Мы его переворачиваем. Вставляем гайку. Зубчатой, зубчатой частью устанавливаем вперед. И от руки затягиваем. Найк, все? все. Давайте. У нас? Да, у нас. Траву, трава специально покошена, а, обычная косуля. Да. Трава специально покошена, да. покошена обычная косуля для чистоты демонстрации. подойдет туда ведро, не разбирая мука вот это вот ее соотношение вот это рушка. ее куры свободно склевывают она проходит меньше зерно меньше 4 миллиметров. А это остаток непорушенная Ку... непорушенного кукурузы которая Но трудно клюется курями да. легкая относительно Относительно дешевая по сравнению с, другими, с другим оборудованием. Болгарка является универсальным инструментом, который и применяется в домашнем хозяйстве. Да. И она безопасна. До ножей достать рукой нереально. Сюда рука не пролазит и препятствует вот эта труба. То есть пораниться это меньше. никак не получится. Угу. Ну, ладно давай все тут ножи защищаются бур буртон металлическим угу. направляющим то есть вылет ножа тоже невозможен.